Ты знаешь, что существует социальная сеть, которая идеальна для заработка на партнерском маркетинге? В передачу мало кто использует ее в таких целях, хотя она может принести тебе деньги, не выходя из дома. О какой платформе идет речь? Я говорю о Pinterest, где пользователи не делятся моментами со своей жизни. Люди приходят сюда, чтобы сохранять фотографии других людей для вдохновения, идеи для интерьера дома, свадебных декораций, либо стилизации одежды. Согласно статистикам самого Pinterest, 9 из 10 пользователей приходят в поиски идей для покупок. И это отличная новость для тебя, арбитражника партнерской сети. Давай посмотрим, как генерировать прибыль на Pinterest. Но перед тем, как мы начнем, не забудь подписаться на канал партнерская сеть MyLead. Как функционирует Pinterest и каким способом можно его использовать в партнерском маркетинге? Пользователи загружают или сохраняют из других источников изображения на свою доску. Можно сравнить это с альбомом. Другие пользователи могут делиться нашими изображениями или сохранять в свои тематические доски. Также пользователи могут ставить лайки и подписываться на аккаунт. Большинство социальных сетей не допускают партнерских ссылок либо оставят серьезные ограничения по их количеству. Pinterest, напротив, разрешает публикацию прямых партнерских ссылок на сайт рекламодателя или на промежуточный сайт веб -мастера. Pinterest – не самое популярное место, когда речь идет о партнерском маркетинге, однако аудитория этой соцсети гораздо более настроена совершить покупки посредством серфинга на этой платформе, чем во многих других сетях. А теперь перейдем к еще более интересной статистике, которую предоставил один из вип-мастеров MyLead, пожелавший оставить свой ник в секрете. Результаты за первую неделю слива. Статистика за две недели. Итоги после месяца продвижения. Эти результаты подтверждают, что тема Pinterest заслуживает внимания когда речь идет о партнерском маркетинге. Что стоит знать, чтобы получить профит из этой социальной сети? Разбираемся дальше. О каких правилах Pinterest стоит знать и что делать, когда уже их нарушил? Чтобы не потерять всю свою прибыль, мы неустанно рекомендуем создавать несколько аккаунтов, каждый из них будет служить подстраховкой, если что-то пошло не так и учетку заблокировали. О том, как правильно и безопасно создавать аккаунты в соцсетях и избежать блокировки, можно посмотреть в нашем видео. Ссылку я оставляю в описании, и в этом самом моменте ты можешь найти ее в правом верхнем углу. Важно учитывать политику платформы. Как и в других соцсетях, здесь не допускается контент про насилие, ненависть, эротику, азартные игры и незаконную продукцию. Более детально о политике можно узнать из первоисточника. За какие действия тебя могут заблокировать на Pinterest? Слишком частый вход в аккаунт, очень быстрое комментирование пинов, публикация одного и того же комментария несколько раз, подписка на большое количество людей в одно время, быстрое создание пинов либо быстрое сохранение пинов с одной страницы. Лимиты активности это 2000 таблиц с пинами, 200 тысяч пинов, 50 тысяч подписок. Что делать, когда пришло уведомление о превышении ограничений? Может помочь в устранении блокировки, если удалить часть пинов, досок или отписаться от некоторых пользователей. Кроме того, не стоит повторять одно и то же действие, например, публикация комментария, лучше чередовать действия. И если и это не помогло, еще рано паниковать, поскольку большинство ограничений снимается автоматически в течение суток. Также рекомендуем не превышать с Марта 25 постов и пинов за сутки, а между публикациями делать промежуток минимум 30 минут. Что продвигать на Pinterest? Тематики могут быть практически любыми в, в рамках правил платформы, однако имеет смысл ориентироваться на женскую аудиторию, потому что она составляет 71%. Лучше всего на этой площадке работает товарное предложение, тематика может быть разная, но и наиболее удачными, исходя из направленности и аудитории Pinterest, будут такие тематики. Оборудование для дома, мелкая электроника и гаджеты. Подойдут оферы магазинов техники и маркетплейсы, например, оферы AliExpress Global и eBay. Другие популярные – это мода и стиль. Подойдут магазин одежды и аксессуаров, украшения, например, офер Ralph Lauren. Красота, косметика. Варианты могут быть самыми разными. Мультитематические маркеты здесь также хорошо себя проявляют. Пример такого оффера – Light in the Box. Домашний декор. Подойдут и мультитематические онлайн-маркеты по типу Leti Shops. Все ссылки к офферам ты найдешь в описании под видео. Как сделать свое предложение заметным Для начала мы рекомендуем ориентироваться на массового потребителя, чтобы увеличить шансы на попадание в тренды. Также можно попытаться попасть в активные групповые доски. Хорошая новость в том, что можно публиковать один контент с разных учетных записей. Для безопасности можно дополнительно обрабатывать изображение легким фильтром и немного видоизменять описание. И вторая хорошая новость – не обязательно 100% генерировать оригинальный контент. Можно использовать изображения, найденные в других источниках. Что еще хорошо заходит на Pinterest? Лайфхаки, персональные тематические блоги, идеи для интерьера и пины о здоровом образе жизни, предложения о спортивной одежде, питании. Какой формат контента больше всего привлекает внимание пользователей? Видео пины – это наверняка тебя не удивляет. Статистика показывает, что сейчас видеоформат рекламы является наиболее успешным, и многие социальные сети прибегают именно к этому формату. По статистике Google, видеореклама способна повысить конверсии на 5% при этой же цене за клик. Кстати, в Pinterest можно делать репосты из TikTok и Instagram, и других сетей и порталов. Один и тот же контент можно использовать на разных площадках. А вот так выглядит популярная доска Jim. Часть контента, представленного на ней – репосты из YouTube. Если мы продвигаем офер спортивного магазина, одежда, инвентарь, питание – создаем что-то подобное. Для создания яркого и привлекательного визуала непременно пригодятся специальные сайты и инструменты. Перед тобой находится список лучших программ этого типа. Ссылки на каждый из них, как всегда, ты найдешь в описании под видео. Симпатично обрабатывать, добавлять элементы дизайна можно с помощью сервисов Canva, Lunapig, Figma. При продвижении, кроме изображения, огромное значение имеют заголовок, описание и ключевые слова в них. По ним алгоритм строит выдачу для пользователей. Это значит, что нужно уделить внимание ключевым словам. С этой задачей помогут справиться такие инструменты SEO. Pinterest – это платформа, которая относительно мало освоена арбитражниками, поэтому сейчас лучшее время приходить туда за деньгами. Можно пробовать продвигать оферы на русскоязычное гео, но все же аудитория этого портала больше англоязычная, и ориентир на нее с большей вероятностью принесет успехи. Продвигать здесь адалт мы бы не стали рекомендовать. Вряд ли получится достигнуть таких же высоких результатов, как в других социальных сетях. Товарное предложение работает на Pinterest лучше всего. Используй наши советы и увеличивай свою прибыль.